Всем привет, это сайт DrupalBook.ru В этом видео мы продолжим разбирать views для Drupal 8 Мы разберем, что можно вводить не только блоки, но и слайд -шоу. Для этого мы будем использовать модуль View Slideshow Он уже есть для восьмого Drupal И достаточно хорошо уже работает Давайте поставим этот модуль Скачиваем для восьмой версии. Кладем наш модуль в папочку модулис. Если вы не знаете, как устанавливать модуль, то можете посмотреть урок по тому, как устанавливать модуль для восьмого трупала В одном из прошлых уроков мы это разбирали Также помимо самого модуля в нам потребуются дополнительные библиотеки Hover и например Качаем их тоже Кладем в павочке, которую я указал в статье. Берем павочку с библиотекой кидаем ее в папочку «Libraries» нашего сайта. Если у вас нет папочки «Libraries», то создайте ее. Здесь я указал, какую папку кинуть нужно. Создать в корне папочку «Libraries» и в нее закинуть могут, э, наши библиотеки. Создаем папочку «Libraries» и закидываем наши библиотеки. Называться они должны именно таким образом, который я показал. Так вот, over intent github добавляет слово master, нам оно не нужно и качаем также cycle cycle и json 2 библиотеки cycle откроется как отдельный файл просто берем и скачиваем его также создаем папочку, которую я указал в статье и файл должен также называться, как указано в статье если что-то изменится, то это всегда будет отображено в Redmi файла ViewSlideShow. Сейчас я скопирую в литеку и покажу Redmi файлы. Если вы откроете ViewSlideShow модуль, здесь есть Redmi.txt. И здесь все подробно расписано, какие библиотеки нам нужны. Вот jQuery Cycle, OverIntent и JSON 2. Также указано, куда их скачивать. Если у вас ä, Macintosh или Ubuntu, вы можете просто одной командой все-таки сделать. Ну, а на Windows придется все копировать вручную. И нам нужно еще последняя библиотека JSON 2. также качаем ее, создаем папочку Json2, папки libraries. Итак, я скопировал все библиотеки, которые нам нужны для модуля ViewSlideShow, Slideshow. jQuery Cycle, Hover Intent и JSON 2. Все разложено по папочкам, в папочке Libraries. Вот таким вот образом. У вас должна быть такая же структура для библиотек. И после этого можно активировать модуль ViewSlideShow. Slideshow. Заходим в страницу наших модулей и активируем модуль ViewSlideShow. Slideshow. И сразу включаем Vue Slideshow Cycle. Это подключение библиотеки Cycle. Эта библиотека позволит нам, собственно, сделать jQuery слайдшоу. Итак, модуль слайдшоу включился. Теперь давайте добавим тип материала слайдеры. Чтобы можно было загрузить туда изображение. Давай слайд, слайды. Так, тип материала слайд. И добавим изображение, поле изображения, чтобы можно возгружать туда фотографии. Выбираем изображение, называем поле фото. Делаем поле мультипл чтобы можно было неограниченное количество слайдов загружать каждый контент тип Ну и пропишем папку, чтобы все файлы не лежали в одном месте Ну в принципе можно оставить дефолтную Сохраняем Теперь давайте добавим тип материала слайды Выберем фотографии Вы можете загружать сразу пачкой с несколькими изображениями. Надо прописать будет альтернативный текст и заголовок. Слайды. Сохраняем. Так, у нас есть нода слайдов, теперь мы можем его выводить через Views. Давайте добавим новое представление. Займем слайд-шоу. Вводим будем слайды. Садим блок. Количество элементов пока не ограниченное. Вы можете выставить, если вам нужно ограничить количество элементов. Фильтры и поля вы можете выводить, какие хотите. Они будут отображаться в слайд-шоу. Для того, чтобы отобразить именно не блоки, а слайд-шоу, нужно зайти в формат и выбрать нужный нам вывод. Выбираем слайд-шоу. Ставим. То есть Views позволяет выводить не просто определенным видом информацию, то есть таблицы либо в блоках. Он позволяет также добавить дополнительные плагины, модули и с помощью этих модулей выводить уже во Views'е Готовым функционалом, например, слайдшоу или как бы каруселью, либо чем-то еще другим В настройках слайдшоу нам нужно поставить Цикл. Вы можете переключить эффект Вы можете посмотреть, какие еще у нас есть настройки Давайте поставим горизонтальный скролл Ну, например, так Коридентальный скролл позволит нам переключать именно как слайдшоу влево-вправо И добавим еще... Элементы управления снизу. То есть переключалку между слайдами. Сохраним. То есть это вот элементы управления. Пока у нас выводится только title. То есть у нас один и тот же title для всех слайдов. То есть у нас одна нода слайдов. Давайте сейчас добавим вывод изображения. Увидим фото. Чтобы нам показывался каждая фотография отдельно, нужно снять галочку. У нас сейчас множественное поле, поэтому views будет выводить его это поле все вместе. Если мы снимаем эту галочку, отображать все значения в одну линию, то у нас будет каждая фотография вводиться как отдельный views roll. Ну и, соответственно, отдельный фиссурол, отдельный слайд. Вот видите, у нас слайд есть теперь. То, что мы поставили эффект горизонтальный scroll, позволяет нам прокручивать влево-вправо, и эффект, соответственно, будет различный. Влево-вправо. Вы можете поставить фейд. Эффект тогда будет размываться и всплывать каждый слайд. Здесь отображается тайтл. Вы можете абсолютно любое значение задавать, любые поля выводить, все будет... Работать как обычно слайд-шоу. Давайте сохраним это слайд-шоу и выведем на странице. Давайте на главную страницу выведем. Сейчас, сейчас блок. Слайд-шоу сохранилось. Структура, схема блоков. И в контенте прямо выведем. Слайд-шоу. Вот содержимое. Заходим, кликаем. Слайд Отлично, слайдшоу вывели. Ну, можно поставить, чтобы оно выводилось только на главной странице. Давайте сейчас видимость блока настроим. Страницы. Отображает только для перечисленных страниц. И пишем фронт. Здесь вы можете прочитать, что таким образом мы пишем видимость только для главной страницы. Сохраняем. Переходим на главную страницу. И у нас теперь есть слайдшоу на главной странице. Вот таким вот образом. Картинки разных размеров, поэтому снизу различные расстояния. Если сделать картинки и обрезать, и делать их одинакового размера, тогда будет слайдшоу одного размера. Вот таким вот образом. Ссылки элементы управления назад и вперед. Они специально сделаны просто ссылками, не стилизованные. Стилизовать вам придется их самим. То есть сделать влево-вправо, поставить иконки, добавить CSS для этого. Здесь абсолют, поместить их посередине. Я делал один из предыдущих уроков подобный. Разбирал, как писать CSS для этого. Можете поискать на сайте www.trupalbook.ru А сейчас давайте еще разберем возможности этого слайд-шоу. Заходим в редактирование представления. Мы можем сделать из этого слайдшоу шоу карусельку. Давайте зайдем в настройки отображения формата. Поставим вывод двух сразу элементов на странице. Показать расширенные настройки. Пунктов на слайде 2, То есть у нас будет по два элемента на слайде. И будет некоторое подобие карусели. Сохраним. Ну, то есть таким вот образом по два слайда будет вводиться. Я не рекомендовал бы использовать ViewSlideShow для карусели. Но все-таки другое предназначение у ViewSlideShow. Он легко настраивает uh, пагинатор. То есть сейчас у нас есть каруселька. Позже я вам покажу другие плагины для View Slide-Show. Для слайд Slide через выводы через Views. Давайте вернем обратно, чтобы показывалось один элемент на странице. Основное назначение View слайд-шоу это сделать. Можно вывести по страничный пагинатор. И использовать поле в него для этого пагинатора. Давайте сейчас добавим еще одно поле, скрытое. Поставим стиль изображения миниатюра. Уберем также изображение множественного поля. Водим useRow, чтобы все, поля, все картинки отображались в разных useRow. И скроем, чтобы не выводилась эта картинка. Миниатюра. Исключаем из вывода. Мы будем использовать это второе поле, фото, для того, чтобы отобразить погинатор. Сейчас я покажу, что я имею в виду. Перелистываем в самый низ. Вводим постраничный навигатор. И используем наше второе поле фото. Сохраняем. Сохраняем. Давайте перейдем на главную страницу. Так, надо вернуть обратно настройку, чтобы выводился один слайд. Один пункт на слайде. Вы можете снять галочку, сделать высоту слайдшоу равно самому большому по высоте. Но тогда он будет скакать. Элемент навигации. Сейчас покажу. Таким вот образом мы вводим пагинатор. Естественно, вам надо добавить float-left, чтобы не уходил вниз, а наоборот выстраивался в строчку. Вы можете добавить, например, еще дополнительно какой-нибудь плагин, например, oval-карусель, для того, чтобы вот этот пагинатор был тоже каруселью, и вы могли его отдельно пролистывать. Вот таким вот образом вы можете сделать слайд-шоу. Ну, соответственно, весь слайдшоу шоу это только каркас, вам нужно будет прописать стили самому, но если, например, у вас макеты, вы верстаете с PSD, вам нужно сделать для, для клиента сайт, то вам даже это, наоборот, удобнее, потому что у вас нет лишних стилей, которые мешают вам верстать. По поводу того, как сделать карусель. Лучше всего использовать плагин Oval Carousel. Он responsive, он работает под мобильной версией, использует touch, то есть, если вы зайдете под телефоном то можете также пролистывать обычным тачем это хороший плагин он работает гораздо лучше, чем остальные поэтому его лучше всего использовать для каруселей ну и также вы можете его подключить для того, чтобы использовать для нашего пагинатора вот этого вот этих элементов фабнейлов когда их будет там 15 и больше то их удобно заключить в карусель и они будут также пролистываться, как овал-карусель на этой странице. Есть плагин, модуль для Drupal, овал-карусель. Он позволяет выводить сразу готовые овал-карусель поля и вьюсы. В принципе, вы можете для карусели использовать его как раз. Возможно, сейчас его еще нет. Но в скором времени он появится, я думаю. Ну да, пока нет для восьмой версии. Ну вы можете вывести просто блоки через Views и подключить Owl Carousel просто отдельно как плагином. Возможно, в одном из следующих видео мы разберем, как это сделать, как подключить Owl Carousel отдельно на Views навесить, потому что Owl Carousel очень хороший плагин и он, он рассчитывает сам все расстояния между слайдами. Есть еще Flex Slider. Как по мне, так он не всегда работает адаптивно. Не всегда он сам рассчитывает расстояние между слайдами. Нужно прописывать ему эти настройки. Вот таким вот образом работает Flag Slider. У него плагинатор попроще, с помощью баллетов таких вот. Ну и в принципе он работает так же, как viewSlideshow. Можете использовать этот плагин для того, чтобы вводить также через use обычными делами, и потом донастраивать уже через jQuery подключить этот Flex флекс-слайдер. Опять же скажу, что use Show удобнее тем, что он настраивается через админку и не требует никакого, никакого программирования. Все настраивается количество элементов на странице, пагинатор. Если вы хотите, например, сделать такой же, как на Flex флекс-слайдере. Пагинатор, то есть не картинками, а точками. Вы можете использовать следующие настройки в ViewSlideShow. Сейчас я перейду на страницу. Нужно добавить еще один элемент. Counter. Еще одно поле Counter. Счетчик, Счетчик результатов. Исключим его из вывода. И также поставим его вместо... Фомбнейлы, которые мы используем для переключения слайдов Вот, переключим с фото на счетчик результатов Сохраним И у нас будут циферки Но эти циферки можно скрыть через CSS И добавить на них бэкграунд Такой же, как, например, на флекс-слайдере. То есть это все здесь можно сделать через CSS Таким же образом Вот у нас есть бэкграунд Единственное, нужно будет контент скрыть, конечно, через overflow-hidden. Но, в принципе, тут все так же классы добавляются. То есть, у активного pagerab будет класс active. Вот он, класс active. Можете его использовать. Ну, в принципе, я думаю, вам понятно, как использовать Show. В следующих уроках мы разберем, как подключать кастомным образом oval-carousel. И думаю, вам будет станет понятно, как на друпале вообще в целом делать jQuery слайдшоу и jQuery карусели. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Делайте хороший сайт на Друпале.